Здравствуйте, с вами Александр Чумаков, компания Легпром. Недавно наткнулся на отчет о всемирных проблемах в индустрии от известной компании Макинзи. Также понимаю всю ситуацию на украинском рынке. Свое мнение выложил на нашем сайте в блоге. Ссылка в описании. В ближайшие 10 лет розничная торговля изменится более чем за последние тысячу лет. Магазины будут работать как веб-сайты, а веб-сайты как магазины. Правила и основы офлайн-магазина меняются уже сейчас. Хочу рассказать вам 5 технологий, которые уже внедрены или в ближайшее время внедрятся в более развитых странах, впоследствии у нас. Первая технология – это маячок для сбора и передачи данных. Все чаще крупные магазины используют маячки, чтобы повысить качество обслуживания в магазине, объединяя офлайн и онлайн опыт покупок в магазине. Маяк – это небольшое устройство, которое передает сигнал на ваш смартфон. Они отправляют клиента в целевую контент-рекламу на телефон. Данное оборудование работает через Bluetooth-передачу, что говорит о близости вашего клиента. Он также может определить ваше местоположение в магазине. Устройство распознает, что находится возле вас, где вы задержались, и согласно этому может вам дать рекламу со скидкой на данный товар или показать товар, с которым покупают тот или иной продукт. Вы можете проходить впоследствии мимо своего любимого магазина и вам придет предложение, направленное именно к вам, с учетом всех ваших интересов. Если вы рядом с магазином и в нем распродажа, естественно клиент получит рекламу на свой телефон. С точки зрения магазина, сбор данных для продаж будет не менее важен, как вчера, клиентская база. Возможность сегментирования клиента согласно вашей соответствующей рекламе. Многие магазины в развитых странах уже используют данную технологию. Даже в странах СНГ встречал аналогичные девайсы. Хочу рассказать про вторую технологию. Карты лояльности наскучили не только покупателям, но и магазинам. Желание распознать клиента, как только он входит в магазин, растет с каждой минутой. Айфон? сделал прорыв в распознании лиц. Магазины понимают, что требуется индивидуальный подход. Данная технология имеет порядка 16 тысяч ориентиров на нашем лице. Данная технология была изобретена изначально для безопасности проведения мероприятий в крупных аэропортах. Персонал магазина будет знать, какие продукты вы покупаете, какие ваши средние расходы, соответственно будут уделять время более платежеспособной аудитории. Магазины могут распознать эмоции, когда вы разочарованы или в хорошем настроении. И персонал будет пользоваться данными знаниями. Третья технология – это робот-помощник. Для нас показывают что как фантастика. Технологии обслуживания робот уже существуют. Они готовы с вами разговаривать на разных языках. У них есть 3D-сканеры для идентификации и распознавания товаров для поиска товаров. Если ваш вопрос сложен для робота, он может включить видеоконференцию с человеком. Также робот будет заниматься проверкой цен, наличием товаров и заказом товара у поставщика. Эти роботы достаточно умны, чтобы работать в наших магазинах. Данные, собранные роботом, анализируются для рекомендации улучшения магазина, к примеру, выкладка. Твердую технологию я показывал еще два года назад на выставке в Китае. Это смарт-зеркало. Внутри встроенный искусственный интеллект, виртуальная реальность. Технология распознавания жестов позволяет накладывать одежду на ваше изображение на экране. По сути, это виртуальная раздевалка. Вы можете заменить наряд, не раздеваясь. Эта технология позволяет перемерить различные комбинации одежды, даже которых нет в наличии. Также менять расцветки изделия. Также вы можете отправлять фото своим друзьям в соцсетях, посоветоваться, что лучше купить. У данной компании есть аналогичный продукт для примерочных. Когда вы входите в примерочную с одеждой из магазина, весь товар зеркало распознает. Вы можете запросить другой размер, цвет прямо на дисплее. Продавцы магазина получат уведомления и доставят вам. Используя эти данные, продавцы смогут делать до продажи согласно анализу прошлых покупок с данным товаром. По сути, онлайн технологии переходят в мир офлайна. Данная технология полезна для повышения конверсии. Согласны? Пятое. После всех роботов Зеркал наступает процесс оплаты. Касса самообслуживания в различных странах существует в районе 10 лет. Многие оплачивают с телефона или смарт-часов, но данная технология уже отходит. В будущем при выходе из магазина ваши товары автоматически сканируются и деньги списываются с вашего счета. У Amazon уже есть магазины, которые идентифицируют вас при входе и автоматически взимают плату при выходе на тот товар, который вы взяли с собой. В будущем не будет очередей, не будет касс, все будет просто. Не забывайте подписаться на наш канал, мы стараемся максимально дать полезного контента для фэшн индустрии. Поставьте лайк, если понравилось, напишите комментарий, что вы думаете о новой технологии. А также переходите по ссылочке в описании в наш блог, почитайте наши статьи, там много полезного контента для вас. Спасибо.